Внимание, спойлеры! Добрый день, кратко расскажу о из манги «Токийские мстители». Тайджу жесток и религиозен. Ему нравится мучить своих противников и он мало заботится о благополучии других, даже своих собственных братьев и сестер. Он является старшим братом Хаккая и Юцухи. ему все равно, кто его противник, даже если перед ним стоит девушка. Он обучил банду черных драконов десятого поколения, полностью реформировав ее, чтобы она действовала как армия. Он гордый человек, верующий в превосходство своих боевых способностей и в силу своей банды. Кроме того, он невероятно харизматичен, полностью покоряя сердца своих последователей. Несмотря на свою внешность и жестокий характер, как я говорил, Таджи очень религиозный христианин. Он ежегодно ходит в церковь Один, чтобы помолиться на Рождество. Таджи на самом деле очень любит братишку и сестренку, но его чрезмерная заботливость переросла в домашнее насилие. Двухметровый амбал весом 90 килограмм. Он является вторым бороздом персонажем, показанным до сих пор. Его волосы сине-белые, длинные и собраны в пучок. Он носит обычную форму черных драконов. У него есть племенные татуировки, выполненные в виде серии завитков с левой стороны шеи до груди. На его спине татуировка в виде гигантского креста. Тайджу, когда был лидером Черных Драконов десятого поколения, имел абсолютный контроль над могущественной бандой, направляя и приказывая им, как ему заблагорассудится. При Таджю Черные Драконы стали невероятно грозными и сплоченными. Его последователи повинуются ему не только из-за страха, но и за уважение к нему. Тайджу невероятно мощный боец. Его удары разрушительны, а его выносливость необычайна. Тайджу легко победил элиту свастики, которые сами по себе были очень компетентными бойцами. Он был единственным человеком, который нокаутировал Майки одним ударом, даже если Майки принял этот удар нарочно. Он стряхнул себя на живую рану и пошел дальше, чтобы встретиться лицом к лицу с несколькими противниками. Кроме того, он также быстро проснулся после того, как его в полную силу ударил Майки. Сила Тайджу одна из самых величайших. Его удар отбрасывал врагов на несколько метров. Он поднял скамью одной рукой и легко бросил ее. На самом деле, Такимичи заметил, что его никогда не били так сильно, как Тайджу. В настоящем времени Тайджу изменился. Он рассказал Такимичи Наоте, что произошло в настоящем. А также помог им остановив людей Кисаки, которые собирались убить такие мечи. Кстати, хоть он финансово не был грамотен, но он был владельцем ресторана. На этом все, в общем пока.